аренды сумок на осень-зиму 2021 22 актуальные сумки фабрика Оливия сумчатый эксперт коллекции сумок города Пенза фабрика Оливия в нашем интернет-магазине классические, жесткие полужесткие, мягкие мешки это все у нас есть для вас звездочки сделаю обзор по некоторым из этих моделей был запрос на черные сумки не жесткие поэтому сейчас покажу именно их сразу хочу поблагодарить тех, кто подписан на меня кто ставит лайки, комментарии огромная вам благодарность от этого зависит рост моего канала поэтому спасибо вам за то, что вы смотрите и за то, что вам интересно Ваши лайки и комментарии дают мне понять, что вам это интересно и нужно. Итак, переходим к нашим сумкам. Звездочки. Показываю сумочки. Две модели. Черные они пришли буквально только вчера. Снимаю усилия. Прям сижу на витрине. Да? Потом в конце покажу обзор по витринам. Если кому-то будет интересна какая-то конкретная модель, делайте мне скрин, присылайте мне в личку. Все номера телефонов и наши контакты внизу в описании в инфобоксе. Там есть тайминг, можно нажать на какую-то определенную модель и просмотреть только этот интервал, который вас интересует. Поехали. Вот такая модель. Классика, она мягкая. Донышко. На передней стенке карман рабочий. Вот так входит рука. Это матовый материал. Близко показана на камеру встроения. Отделан подлаченным крокодилом. Обозначу сразу, наши лаки на морозе не лопаются. Это проверено уже с нашим опытом. На задней стенке карман вот такой горизонтальный. У три входа. И потом мне размеры кинешь, да? Я это... в, в видео в описании их потом это, добавлю. Мне Лена во всем помогает. Я снимаю, она мне кидает потом размеры. Я добавляю всю эту информацию в описании. Очень качественный подклад. Три отдела. Наполнитель вынимать не буду, чтобы не шуршать. В среднем отделе на задней стенке карман на молнии. И на переднем большой один карман для мелких предметов. Есть длинная ручка, которая позволит сумку повесить на плечо. Цена этой сумки 2,200. Еще одна моделька мягкая, черная, тоже классическая. Вот такой формы. Ее, это модели не новые, но они продавались и будут продаваться, потому что они комфортные. Из-за своего функционала. Вот такая вот, выполнена в форме короны, углубление вот здесь. И вот такая приподнятость. Близко показываю. Здесь тоже отделочка комбинированная с крокодилом, с матом. Серый цвет, черный. Очень мягкий материал. Он прям вот такой. Внутри три отдела. Вот здесь, вот в среднем отделе, карман на молнии и один большой карман для мелких предметов. Вот такой вот. И сзади тоже кармашек. Чисто черный. Вот такое донышко. Отделом кедера серого цвета. Цена тоже 2,200. Подписчикам канала скидка 10%. Мой номер телефона 8 девятьсот четыре 436 0956 пятьдесят шесть. Так, покажу. Вот такую модель. Это шоколад, она тоже мягкая. У нее цена полторы тысячи. Вот такие ручка-держатели здесь, Пирсинг. Одна ручка средней длины. Она поможет в сумке быть удобно, комфортно висеть на плече. Вот такая вот ручка. Сбоку это выглядит вот так. Отделка лаком. Повторюсь, лаки на морозе не лопаются. На задней стенке карман на молнии. Внутри клепка дополнительная, которая фиксирует еще для того, чтобы некоторые боятся, снег попадает. Так здесь клепка, получается, еще и фиксирует вот сумку. А бывает очень быстро где-то бежишь, но молнию закрыть не успеваешь, и клепка вот так раз и все. И сумка, в принципе, уже закрыта. А где-то подбежал в сторону и закрыл. Когда очень быстро бегаем. Так, здесь сумка, тоже качественный подклад, как везде. Здесь один карман. Перегородка, прилегающая на молнии. И на задней стенке вот такой вот за перегородкой кармашек. Еще раз повторюсь, цена этой сумки. 1541 рубль. Так, идем дальше покажу вот такую сумку она основа у нее черная она на одной ручке вот такая сумка мягкая модель выполнена с комбинациями разных цветов синий серо-бежевый темно-зеленый изумруд и благородный коричневый вот такое у нее дно, Сбоку закругленная, благодаря, благодаря тому, что сумка мягкая, она вмещает большой объем. На передней стенке карман, во всю длину сумки рабочий. Сюда можно положить либо зонт, либо какие-то еще предметы, которые вам нужны. На задней стенке карман на молнии. Ручка не регулируется. Один вход. Внутри перегородка сейфик на задней стенке. Очень плотный подклад, вот такой вот, он хэбэшный. И на передней стенке большой карман на молнии. Так, цена этой сумки вот здесь. Следующая идет сумка вот такая. Очень красивая рептилия. Черная с белым. Она прям мягкая-мягкая. Вот прям, смотрите, вот прям вот такая. Она прям сминается очень легко. Сзади подлаченный черный материал, основа. Вот такой вот донышко с ножками. Карман на задней стенке. Одна ручка-ремень. Он регулируется. Можно увеличить высоту. Вход металлическая молния. Сумка очень красивая, стильная, правда. Она будет благородно смотреться и с шубой, и с куской, с дубленкой. Кто форму такую любит, да, закругленную полуны, тому как бы она подойдет. Цена этой сумки, сразу проговорю, 2,100. Внутри прилегающая перегородка, которая делит сумку пополам. На задней стенке карман на молнии, на передней один кармашек. Ну, как традиционно, ничего нового, ничего особенного. Да? Вот такая сумка. Сейчас покажу сумки другой фабрики. Это будет фабрика Гера. Тоже город Пенза. Мы у них э, иногда берем коллекции, но в связи с тем, что цены очень сильно сейчас ушли, хочу сразу сказать, что кое-что просто остатки по одной штуке. Поэтому цены как бы адекватные более чем. Вот смотрите, вот такая классика. Основа черная, отделка светлый коричневый. Рабочие кармашки вот эти. Рабочие кармашки сзади. Вот такое дно. Сбоку это выглядит вот так. Три отдела. Три. Внутри а, не буду шушать без обид, потому что сейчас будет шумно. Подклад шелковистый, не хбшный, но ну, довольно прочный, жалобы возвратов не было. Два кармашка на молнии. Так, идем Дальше а и в двух других отделах дополнительных карманов нет. Классика крокодил. Матовый на два отдела. Стежка на два отдела. Это просто гладкие модельки. Полужесткие. Это крос-боди.